Ребята, всем привет! Надеюсь, у вас хорошее настроение. Я подготовила для вас новую коллекцию. Она называется Рисунки Спинтерст. Давайте сразу выберем пакетик. Давайте сегодня в зеленом цвете. А эти убираем. Новинка из прошлого видео. Давайте возьмем вот этот. Сегодня мы заканчиваем коллекцию карты. Коллекция тетради. этот по моему самый зелененький подарки на 8 марта здесь зеленого нет давайте возьмем фиолетовый фон для видео давайте лягушечек и коллекция кружки З... вот тут у нас фон, фон зеленый Давайте откроем. Начнем, пожалуй, с самого большого пакетика. Коллекция у нас кружки. И, как обычно, он не открывается. Но ничего. ножницы у меня всегда под рукой. Картинка под номером 7. Вот сюда. Нам попалась такая милая и очень яркая кружечка с оленями. Очень красиво. По-моему, эта кружечка очень даже яркая. Подарочки на 8 марта. Она уже закончилась. Ну и коллекцию мы Почти закончили. У нас осталось пару пакетиков. Нам попалось кольцо под номером 8. Оно очень красивое. Женщины любят украшения. Можно подарить не только кольцо или не именно кольцо. Можно подарить что угодно. Тетради. Там попалась Hello Kitty, картинка под номером четыре. Отлично. Фон для видео. Под номером 8 нам попалось, попались вот такие собачки. Фон с собачками. Очень мило. Кстати, кто любит собак, обязательно пишите в комментариях и поставьте лайк. Я вообще люблю всех животных. По-моему, нет разницы, какие животные. Давайте покажу вам новую коллекцию. Животные могут быть любыми, но они животные. Они всегда очень-очень милые. Нам попалась вот такая вот картиночка. Ее вот сюда приклеим. Она очень-очень миленькая. Немножко мимо вот тут. Но ничего страшного. Бренки. Я, кстати, давно хотела сделать эту коллекцию, но мне почему-то казалось, что ее будет сделать очень трудно. А на самом деле я справилась за пару часов. Но ну, это, конечно же, полностью, чтобы сделать все. Нам попались вот такие вот губки под номером 6. Вот сюда. Давайте сразу приклеим их. Закончим коллекцию карты. Если честно, совсем не помню, где она, но я ее нашла. Вот. Сегодня мы закончим эту коллекцию. Она мне очень нравилась. Но мы ее заканчиваем нам попалась вот такая вот очень красивенькая карта. Давайте ее приклеим. И, ребяточки, эту коллекцию мы закончили. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет очень-очень приятно. Надеюсь, вам понравилась эта распаковочка. Пишите в комментариях, если да. А вам я говорю до свидания, до скорых встреч, всем пока!